И зашел нам этот архитектурный гембель. Как часто слышали вы выражение, город живет своей жизнью. Так вот, что я вам скажу. Это вовсе не о людях. Да, это о старых зданиях, о ветхих стенах, о рассыпающемся декоре. Углядитесь в эту некогда ослепительную роскошь, в этих мощных атлантов, в этих пленительных кариатит. Запыленные, разрушенные, растрескавшиеся, смотрят они с городских домов, умоляя спасению. А народ, знай себе, идет мимо. Прохожие, помедлите, Вслушайтесь в их беззвучный крик. Разрешите спросить вас, многоуважаемый коллега, а не надоело ли вам держать на своей спине пороки и противоречия этого мира? Спросил столетний атлант своего собрата и продолжил. Лично я давно бы сбросил несколько тонн на голову тому, от кого зависит внешний облик Одессы. К сожалению, эти господа-товарищи не ходят по улицам. И им откровенно плевать на Одессу, одесситов и тем более на нас с вами, — ответил его напарник. — Позвольте, позвольте, — откликнулась со стены противоположного дома когда-то прелестная нимфа. — Я так уже лет тридцать мечтаю увидать того реставратора, который измазал мне лицо краской, облупившейся ровно через год, а теперь свисающая этими жуткими струпьями. Поверьте, я бы спрыгнула на землю и задушила бы его в своих каменных объятиях. «На все ваши жалобы найдется оправдание, они вам скажут, что у них нет денег», вмешался пухлый херувим, запутавшийся в лентах цветовых фруктов. «А на их особняки средств хватает!» – прорычала замызганная львиная голова. «Знаете, дорогие друзья, по несчастью, что бы я вам посоветовал?» – проскрипел очень старый дом в конце квартала. «Когда-то у меня проживал один террорист. Тогда его методы мне казались ужасными. А теперь...» Вот я сам предлагаю жертвовать своими частями, обрушить несколько балконов, что ли, дабы привлечь внимание. Тут гипсовая медуза Горгона, сплюнув вниз кусочек штукатурки, изрекла «Согласно рассыпаться на части, только бы помочь всем нам». Эта беседа была подслушана несколько лет назад. С тех пор... Пресса сообщила более чем о 10 случаях обрушения зданий. Были и пострадавшие много говорили о том, как кусок балкона разгромил на марку крупного чиновника. Вслед за этими событиями были предприняты меры и здания начали понемногу приводить в порядок. Но для одесских властей вопрос: за нам этот архитектурный Гембер все еще актуален. Вопрос. Перед вами фото дома. А где он находится? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.